Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом запеканки из творога, как в детском саду. Покажу, как и из чего делается правильная запеканка из детского сада, которую любят практически все, без исключения детки. Главный секрет вкусной запеканки – это только свежие и качественные продукты. Поверьте, будет вкусно даже без миксеров и запрещенных в детском питании ванильных добавок. Количество продуктов, которые я беру, Расчитано на семью из четырех человек манку заливаю молоком и дает постоять творог нужно размять вилкой до однородного состояния чтобы убрать крупные слежавшиеся комочки иногда когда творог сильно сухой его лучше перекрутить через мясорубку никаких комбайнов миксеров и блендеров использовать не стоит запеканка не любит лишнего кислорода которые вбивают в творог современные девайсы подготовленный творог вбиваю в яйцо сахар и соль Аккуратно перемешиваю до однородности. Добавляю замоченную в молоке манку в творожную массу. Вот это, пожалуй, главный секрет правильной запеканки. Поначалу может показаться, что этого количества молока чрезвычайно много, и творожная масса будет пугать своим жидким видом. Но не бойтесь, все получится. В жаропрочную форму смазываю сливочным маслом. Выкладываю творожную массу в форму высотой не более 3 см. Даю расстояться в будущей запеканке примерно 15-20 минут. Она должна стать почти густой и однородной. Духовку разрезаю. Закреваю до 250 градусов. Выпекаю творожную запеканку в течение 25-30 минут. Как видите, после духовки запеканка не рвется и не опадает. Готовой запеканке даю немного остыть. Подаю ее со сметаной или сгущенным молоком. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!